Здравствуйте! В данном видео мы рассмотрим процесс создания и проведения закупки с установленным параметром торг за единицу продукции. Для начала войдите в личный кабинет у UTC Market. Для этого на главной странице в правом верхнем углу нажмите кнопку «Вход». Для входа по электронной подписи нажмите кнопку «Войти по ЭЦП» и выберите электронную подпись из списка. Для входа по логину и паролю Введите соответствующие данные и нажмите кнопку «Войти». Откроется личный кабинет OTC Market. Для некоторых секций предусмотрена возможность включения параметра торг за единицу продукции. Данный параметр используется, когда количество товара не определено. А сейчас рассмотрим особенности использования параметра торг за единицу продукции. Для закупок, которые интегрируются из системы АЦК Госзаказ, общая начальная максимальная цена закупки не редактируется. Если в закупке будет принятая оферта, то при редактировании закупки параметр торг за единицу продукции недоступен для редактирования. При подаче оферты на закупку поставщики будут указывать цену за единицу продукции, при этом количество продукции не редактируется. Сумма позиции оферты может превышать как сумму позиции спецификации, так и общую начальную максимальную цену закупки. Также сумма заключаемого договора всегда будет равна начальной максимальной цене закупки. При добавлении продукции в корзину из каталога товаров и услуг нельзя привязать предложение поставщика к закупке с включенным параметром. И начнем с первой темы – создание закупки с установленным параметром – за единицу продукции для создания закупки в главном меню слева перейдите в раздел заказчиком закупки через электронный магазин закупки после чего нажмите кнопку создать закупку в открывшейся форме заполните информацию о закупке наименование закупки срок окончания подачи оферт по умолчанию системой будет установлен срок плюс 5 дней к дате создания закупки. При необходимости вы можете изменить этот срок. После чего установите плановую дату заключения контракта и срок выполнения работ оказания услуг. После чего установите параметры закупки в соответствии с вашими требованиями, правила проведения закупки и включите параметр «Торг за единицу продукции, количество не определено». Далее укажите общую начальную максимальную цену закупки. Далее сохраните сведения. Для этого нажмите соответствующую кнопку и подтвердите действие. Откроется черновик закупки. Заполните оставшиеся сведения. При необходимости загрузите закупочную документацию. Для этого нажмите кнопку «Добавить документ» и выберите файл с вашего персонального компьютера. После чего заполните спецификацию закупки. Для добавления позиций спецификации нажмите кнопку «Добавить позицию» «Быстрое редактирование» и заполните сведения. Так как при создании закупки был установлен параметр «Торг за единицу продукции. Количество не определено», при заполнении спецификации станет недоступно указание количества товара. При сохранении позиции количество автоматически становится равным единице. Заполним спецификацию. Укажите наименование товара работы услуги, Код УКПД-2 будет предложен системой автоматически. Выберите нужный. Далее установите цену за единицу продукции и выберите единицу измерения. После чего сохраните сведения, нажав на значок галочка. При необходимости таким же образом добавьте еще одну или несколько позиций спецификации. Также заполнить спецификацию закупки вы можете с помощью импорта шаблона и с помощью кнопки «Добавить позицию», то есть заполнение более расширенной формы спецификации. Обратите внимание, что после сохранения позиции спецификации количество стало равным единице. Далее укажите адрес поставки товара. Для добавления нового адреса нажмите кнопку «Добавить адрес поставки». Если у вас ранее был заполнен адрес, тогда выберите его из списка. Далее укажите ответственное лицо. После заполнения всех сведений в нижней части страницы нажмите кнопку «Сохранить» и подтвердите действие. Для того, чтобы вашу закупку увидели поставщики, активируйте ее. Для этого в нижней части страницы нажмите соответствующую кнопку. В открывшемся окне вы можете пригласить поставщиков для участия в вашей закупке. Для этого выберите нужные организации и нажмите кнопку «Пригласить и активировать». Также вы можете пригласить поставщиков по e-mail. Для активации закупки без приглашения участников нажмите кнопку «Активировать». Активная закупка станет доступна для поставщиков в поиске. Подтвердите действие. Статус закупки Активные. Теперь информацию о своей закупке вы сможете просматривать в разделе Заказчиком, закупки через электронный магазин, Закупки. Для перехода в карточку закупки нажмите на ее номер. Для внесения изменений в закупку в нижней части страницы нажмите кнопку Деактивировать. Закупка примет статус-черновик и вы сможете внести в нее изменения. После чего заново активировать. Обратите внимание, если в закупке есть принятая оферта, то при редактировании закупки параметр торг за единицу продукции недоступен для редактирования. Для отказа от проведения закупки нажмите кнопку «Отменить» и подтвердите действие. А сейчас рассмотрим процесс подачи оферты на закупку с установленным параметром торг за единицу продукции. Для поиска закупки на верхней панели личного кабинета нажмите кнопку «Поиск тендеров». Откроется витрина поиска закупок OTC с предустановленным фильтром «Электронный магазин OTC Market». Для поиска закупки воспользуйтесь поисковой строкой либо расширенной настройкой. Результат поиска отобразится ниже. Для перехода в карточку закупки нажмите на ее наименование, либо на кнопку «Подробнее». В данной карточке вы можете ознакомиться с более подробной информацией о закупке. Для подачи оферты на данную закупку нажмите кнопку «Перейти на площадку». Откроется расширенная форма карточки закупки. Для подачи оферты перейдите в раздел «Спецификация закупки» и нажмите кнопку «Сформировать оферту». По закупке будет автоматически сформирован черновик оферты. Подтвердите действие. В верхней части страницы будет отображаться информация об условиях работы в данной секции. Внимательно ознакомьтесь с ними. Для указания вашего ценового предложения перейдите в блок спецификации оферты». Так как в закупке был установлен параметр «Торг за единицу продукции», при подаче оферты на закупку укажите цену за единицу продукции. При этом количество продукции не редактируется. Сумма позиции оферты может превышать как сумму позиции спецификации, так и общую начальную максимальную цену закупки. Для редактирования спецификации оферты нажмите на соответствующий значок и укажите ваше ценовое предложение за единицу товара. При необходимости вы можете указать НДС. Для сохранения сведений нажмите на значок галочка. Далее, при необходимости, загрузите документацию оферты. Также вы можете оставить комментарий для заказчика. Для этого в блоке «Комментарии» введите текст сообщения и нажмите кнопку «Отправить». Данный комментарий заказчик увидит при рассмотрении вашей оферты. После заполнения всех разделов «Сохраните сведения» Для отправки оферты нажмите кнопку «Отправить заказчику» и подтвердите действие. При этом статус оферты изменится на «Активное». Оферты вашей организации вы сможете просмотреть в разделе «Поставщикам», «Заказы в работе», «Электронный магазин». А сейчас перейдем к следующей теме – рассмотрение оферт поставщиков. Для рассмотрения оферт, поданных на вашу закупку, Перейдите в раздел «Заказчикам», «Закупки через электронный магазин», «Закупки». Для перехода в закупку нажмите на ее номер. Оферты, поданные поставщиками, отобразятся в соответствующем разделе «Оферты поставщиков». Для рассмотрения оферты нажмите на значок «Карандаш». При подаче оферты на закупку с включенным параметром «Торг за единицу продукции» Поставщики указывают цену за единицу продукции. Количество продукции не редактируется. При этом сумма позиции оферты может превышать как сумму позиций спецификации, так и общую начальную максимальную цену закупки. В открывшейся форме вы можете посмотреть информацию о поставщике, а также ценовое предложение, которое подал поставщик. Для просмотра документации, приложенной к оферте, нажмите на ее название. В случае, если поставщик оставил вам комментарий в оферте, вы можете на него ответить. Для этого введите текст «Комментария» и нажмите кнопку «Отправить». Данный ответ поставщик увидит при просмотре своей оферты. Для отклонения предложения поставщика нажмите кнопку «Отклонить предложение» и введите комментарий в свободной форме. Для того, чтобы принять предложение поставщика, Нажмите кнопку «Принять предложение». При принятии предложения система предложит вам сформировать черновик заказа. Для этого нажмите «Ок». Будет сформирован черновик заказа. Обратите внимание, что сумма заключаемого договора всегда равна начальной максимальной цене закупки. Подробные инструкции по работе в TC Market вы всегда можете посмотреть в разделе «Центр поддержки».